друзья, ужасающая истина начинает проявляться. Не так давно я узнал кое-что страшное. Наша планета начинает терять ресурс. Но это неспроста. Вина происходит из-за множества необычных нападений на наше ядро. Каждый необычный НЛО пытается энергию забрать земли но они заправляются но суть в том что сейчас происходит необычное и очень странная катаклизма природного характера как не смотри как не делай ты все равно будешь западне. и сейчас я вам показываю один из важных видеосюжетов как необычный нло пытается бурить землю до ядра Поэтому множество таких необычных воронок вы видите по всему свету. Это не природное явление, это уже целеустремленное. Но суть в том, что мы с вами не видим в этом угрозу пока что. Но теперь самое интересное. Почему военные и власти других стран понимают и знают что происходит на этой необычной планете. Мы забываем самое главное о том, что Земля, она дает жизнь и забирает. Но ну, а теперь самое интересное, почему множество очевидцев считает объект НЛО выдумка? Почему много НЛО не бывает? И почему иногда МКС обманывает людей? Почему, когда стрим происходит, много чего скрывается за другими кадрами? И почему сейчас люди считают НЛО враждебным? Помимо того, что другие люди, а именно ученые, их делят на несколько групп, считают, что Земля потеряла свой ресурс. Но почему происходит именно на Земле? Сейчас идет огромная дилемма, что планета Земля может вообще прекратить существование. Если сравнивать другие планеты, которые окружают нашу, что-то страшное. Но давайте мы разберем все-таки. Помимо того, что множество историй, которые придумали специально люди, чтобы никто не знал правду про НЛО, сегодня появляется угрозом. Не так давно было сделано огромное заявление американскими политиками о том, что НЛО все-таки готовы нападать на нашу планету. И пришельцы дали срок 2022 год. Правда или это нет, давайте мы с вами разберем. Еще в 2016 году зам Панаса Джон Болтон заявил о том, что на Землю прилетят армата НЛО. В тот день сразу множество журналистов опубликовали в Таймс News о том, что НЛО готовы напасть на планету Земля. Тогда же множество чиновников уже закупили себе защитное и необычное место. Но что происходит дальше? Люди, по секрету, а именно правительство, договорилось с инопланетными существами о том, чтобы они на них не нападали. Они взамен дали множество ресурсов и множество людей ресурсов. На то время тогда было очень странно звучит. Рабство? Нет, там другое совсем было. Но давайте мы вернемся в 2016 год. Еще тогда же Джол Болтон заявил о том, что готовы на нас напасть армада необычных НЛО. Но эту шутку приняли все-таки нереально. Ну, в общем, они подумали, что это шутка. Суть в том, что он реально говорил о том, что он поймал множество... Ауди частиц, которые из космоса издавались другими инопланетными существами, о том, что они собирают силу на какую-то планету Q17. И это странно звучит, но Q17 – это по-нашему Земля. Но суть в том, что будет происходить дальше. Вы не знаете, его просто убрали из поста и заявили о том, что он придумал, и ничего такого не будет». Ну а 2018 шел, 2019 уже был на краю о том, что множество объектов НЛО стали появляться на Земле, но 2021 год уже армада НЛО на подлете. Никто про это не говорит, да и заявление о том, что Джонс Болтон был прав, просто не могли подтвердить его догадками. Но суть в том, что он был прав, и исходя от 2021 год был заявителям о том, что Конгресс собрал совещание о том, что надо следить за объектами НЛО по всему миру и специальные необычные спутники установить лазерные пушки, которые будут охранять нашу планету. Но что на самом деле происходит дальше? 2022 год уже близок и Пришельцы людям дали отсрочку от времени о том, что будет происходить дальше. Они предложили какой-то необычный договор, что люди отказали. Но теперь понятно, почему множество НЛО-объектов нападают на военные базы США. Не только и на французские, германские, английские и даже российские. Множество объектов пытаются дезинформировать всю армейскую подготовку, но они нападают на ядерные боеголовки, где расположены самый огромный арсенал. Понятно, почему множество объектов НЛО не просто появляются на земле, а именно нападают. Есть множество случаев, где базы были взорваны изнутри. Нет, это не ядерное оружие. Это было необычное другое, которое еще люди не сталкивались с НЛО. Но что дальше происходит? Конгресс в шоке о том, что по всему миру на их базы нападают НЛО. Но это еще не все. Самое, что страшно, за эти необычные года, когда уже Подходило, за год они успели выпустить 18 спутников с необычное оружие, которые были направлены на территорию США и Канады, которые защитят от вне других чудовищ, а именно пришельцев. Что будет происходить, мы с вами будем на первом месте. Но суть в том, что, дорогие зрители, это можно принимать как шутку, или все-таки реальность. От вас зависит больше о том, что будет дальше. Если вам очень интересно знать, то подпишитесь на этот канал. А исходя всей ситуации, мы будем следить за новостями последними. Следите о том, что в социальных сетях раскидывают про НЛО много чего интересного, чтобы вы не упустили суть этого необычного сюжета. Ну а с вами был тайна НЛО. И я с вами, дорогие друзья, прощаюсь ненадолго. Всем пока и удачи!